Ну это а он идет. Ау. Ай, где я? Что за фигня? Что за портал? Ничего не понимаю. Это обратно не работает. Елки, это еще что? О. Что с Нью-Йорком? Эй, ты э. железная... железная ведроголовая. Что там? Как ты? Э. Железяка. А, да, да. Что произошло с Нью-Йорком? Я? Ты ведь... А. Железный чубзилет, да? Или как тебя там зовут? Человек-человек. А, да, человек. А... Что произошло? Л Локи напал, как я понял. ёлки Локи напал. Кто такой Локи? Не знаю. На нас что? напал, на нас напал Том Хохланд. Какой? Кто? Кого? Ну, на нас же напал Том Хохланд. И он открыл этот портал. А. И я в него влетел. И, и, и, и вылетел здесь, а. Понятно. Погодите, это походу другая вселенная, что ли? Так, ясно, на вас на ну, у... у нас... Псу... Зовут вообще? Меня зовут доктор Олег. Доктор Олег. Да. Понятно. Я маг. Волшебник. Высший волшебник. Доктор. Так. Да. А, а там вот это эти вот, это вот ловить. эти штуки. Это что такое там? Что это такое? Что да. за черви? Жуки? Да придется с... с ними расправляться. Так, они. с ними это что, что-то реально сильное. Серийный... Ай, ничего себе не бьет, бьют за километр. Так, попробуем. Открыли. Лучше, конечно, сверху. Я попытаюсь на них, налож... на, на них заложить свое заклинание. Yeah. Так, в а фолт аут дэл Нет, мне нужно быть ближе к ним чем, чтобы наложить... Но если я подойду к ним близко, они меня атакуют Так, надо быть сфокусированным Давно я этим заклинанием не занимался, ну ладно Валдос Валдос дэл дэл Привет! Ему хоть бы хны на мою одно из самых сильнейших заклинаний вообще без меня Окей Мое самое сильное заклинание это дубляж. Но я не. Ну, типа, смысла. Елки-палки! Не могу к ним подойти, он просто меня отталкивает. Вот какие жирные! Стреляй с них своими лучами. Я что, по-твоему делаю? Я Надеюсь. Попробуй их бить. меч. Я к нему толком и подойти не могу, их там. Пятеро! Вот мы с спя... их мы... Пятеро! Ой, считай. Так. Это... Это плохо, но... Мы же не отчаиваемся. Сейчас еще одно заклинание я применю. Угу. Так, сосредоточься, Олег. Ага, ага. Да, я не могу сосредоточиться и вечно срывать заклинание. Так, вот здесь, думаю, достаточно. А, давай, отвлекай я его. Скажу, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. Он, да. Полетел. Ёлки, палки. Нужно использовать заклинание. <свист> так. Я, может быть, что мне еще я вспомню. Ой, у меня голова еще болит, и сил просто нету. Их там. Боже, ну хорошо, их не так много, чем вот этих вот летающих замороженных червов... червей. Ладно. Эй, я -э им -э -э, не жирно двое на одного. И им вряд ли силы осталось. У меня нет зарядки. Ну не бесит меня, просто упыри. Ладно, давай. Еще раз попробую свои заклинания. Так доктор Олег, всё. пробуй. Все Инак... пробуй. А, Д. А, С. В. А Д. Дублирование не работает. Кого? У мне не сработало заклинание дублирования, потому что мне нужно быть на нем фокусироваться. Миражный вычитает. Я не сработала. Я вижу тебя несколько А, сработала. Только я их не вижу. Потому что, пожалуйста, убери этого придурка от меня подальше. Я даже выбраться не могу. У меня в стенку вмажет. киса киса Так, так, ладно. Так, ладно, ладно. У меня реально сейчас в стенку мажет. Ой, куда пошел? На надо быть ладненько. Ага, будем значит по-другому с ними справляться. Окей, берем. Ладно, предлагаю тебе отступить. Окей. Только вот б... еще меня эта собака козлиная выпустила. Еще раз. Еще раз. А. О, Ф. Так, все. Быстро. На базу. на базу. <реклама> М -м, мне нужно срочно. Нет. Мой костюм, Они очень сильные, между прочим. Очень интересно то, что... Им практически ничего не принесешься. Э, так. Я применил заклинание по обмену сил. Я изменил, изменил свою силу на другую силу. Но этого сработает недолго. Так что у нас есть время с тобой. Тебе нужно починить свой костюм. Он у тебя, ну, не в да. лучшем свете. Почини, тут есть микроскопы. Может, что-то еще найдешь. А я пока да. их по потяну да. время. Да. Я могу поляться молниями. Но я не знаю, кто я. Интересно. Вроде Тор или Брол, или Холл. Или бы Ёл, Олд, Палки, за что я сделаю? Что-то чувствую. Серьезно? Ничего не чувствую. Нет. Так, я применила заклинание обратного действия. Но кто теперь я? Я вижу же, вроде как. Ну, по крайней мере, ой. <свы> ой. Пожар. Надо научиться управлять силой силами стренжа, видишь, вымага легче. Эй, ты железный! Деревяшка. А, Золотая железка. Да. Ты как там? С прокачкой костюма. Да, нормально. Вроде вышло, нормально. Я тут в робота превратился совсем немного. Вот Предлага... И костюм. Так, некоторые силы за меня заблокированы, за моего заклинания. О! Ой А я стал неосязаемым. Какие полезные силы у Вижена. То есть я сейчас а я... неосязаемый. А у меня появилась новая сила Ну но и на тот момент и когда оно... Боже это же сила Это просто Сейчас мы с ним быстро С ним быстро разберемся с одной силой Вижена Во-первых я неосезаемый Но их бить они... они урон проносят То есть я неосезаемый только для блоков а так, для них я осязаем еще как. И они мне. Боже, какие-то. Это какое-то создание локи, наверное. Кто знает, кто знает. Потому что, ну, типа. В принципе, можно крушить все, как я понимаю, да? Наверное. Опа. А вот теперь найди меня. Так. Угу, интересно. Скоро мое заклинание распадется, и я стану снова обычным доктором. Но уже даже без, без своей магии, ведь я всю энергию трачу на этот костюм. Я не могу разузнать, У меня есть, во мне есть база данных, но их нет в этой базе данных. Максимальная сжоба. У меня есть, пока еще чуть-чуть капелька сил, я могу переизмениться. То есть я могу, опять же, применить ту же самую заклинание. Понимаю, только превратиться в кого-то другого. Как ты думаешь, есть смысл? Не... Наверное, потому что, вижу, он не один из самых сильных даже. Наверное. Да. Как ты думаешь, кто самый сильный? кого мне стоит превратиться? Не I... знаю. I... Ладно, сейчас узнаем. Превращение. It's так. Up. А к новому О. костюму быстро привыкнуть слушай это но где я доктор? не изменил персонажа я изменил только его вселенную так попробую вот так вот заряд Ой -ой -ой. здесь сил мне кажется посильнее двадцать режим прохода этот жух мне ну. двадцать процентов костюма снес. двадцать я одного поменял только вселенную жука. и от этого силы вот не это, поменялась. вот этого жука мало жизни. Железный. Железный человек, иди за мной. Секунду, одного добить осталось. Жду себя на базе. Жука. Ага. Ой, не Сил нету. Он... он... Давай да. быстрее. Я сейчас... У меня осталось еще совсем немного сил. Я смогу еще на... я могу на собой их переменять, наши силы. Не против? И кем я стал? Такс. Ты в порядке? Я вроде, да. Не тошник. Мы как бы и тело из других измерений, знаешь, что захватили. Ну, немного. Так, все, пошли. Слушай, я... я разве на полу встаю? Нет, ты не на полу, ты на потолке, ты стал пауком. О! Учоу, В целом, сей, сей. я смогу лететь, я смогу, как я знаю... Я Ух! Из... палки когда ой. я летаю, но... но он плохо летает. Так. возьмем щит, мы можем защищаться, окей. ой ой ой ой ой Здесь криво полет работают. Ой. Давай, Не, взлети мне, уже. Нравится. Ой. Знаете, что это всего лишь на время. Хотя, если завладеть Дархолдом, можно использовать такое заклинание и завладеть навсегда. Но у меня Дархолда, увы, нету. Так, я вас потерял. Прием. Ты где? Я возле жуков. А жуки где? Так, понятно. А жуки возле базы. Все, я вижу тебя. Да, ну, мне хватило. И в основном силы все ушли на тебя. Так что у меня... У меня, меня не такие Ой. полезные у меня а два счета я... всего я я лишь. Так, не интересно, что будет, если я не в Ой, зря я, наверное, это сделал. Ой. Ой, я его с собой таскать могу. Так, нормально. Ага, что произошло? Не понял. Как у меня изменился мой костюм, когда а. моей магии не хватало на нее. Это не я Ты изменился степлянно. в магию. Иди так. Я как это... Вообще аквариум какой-то... Ну интересно. Да, да, да. Чтоб ты понимал. Я, человек это, человек железный, который стал пауком. Железный человек, который стал пауком. Чтоб ты понимал, я не использовал магию превращения. Как будто она саму. Не знаю. Но у меня вроде все нормально пока что. Я могу И использовать уже я от одного уже избавлялся, пока ты там где-то был. Я же могу... Ой, я могу по стенам по ползать. Но вот извините, это ты, ты, ты паук. Надо будет когда-нибудь найти паука, который меня укусит, чтобы я стал таким же пауком. Я тебе по секрету скажу, я путешествую по мультивселенным. вселенным и уже у ваших измерений, вроде насколько знаю, уже укусили одного человека паука на прошлой неделе. ну, обидно, обидно, обидно. Значит, так. мой план не получится. Кто я вообще такой, я не знаю. Ну... Но мои магии очень, очень мощные. Это не магия, это больше на технологию похоже. Расправляйся с ними, я расстрою. Тебя... Может, это и есть технология. Я тут скорее падаю, чем разбираюсь. Непривычно все же быть в каком-то пауке. Ты уже привык к обычным железным. Да. Так. Ну, Желе... Железо... Ну, да. Я... я, я... Они какие-то странные. Я на них пустил очень большой... Ой. Я пускаю на них просто огромнейшую Ч... энергию из, из треугольника. Попробуй запустить... Так. Еще раз попробую. Ты видел, как я... Ой. Д. Ой. В. А. С. Ну... Д. С. А. Мне нужно быть фокусированным а так вот, же. Тут же, же по той же схеме. Да, Я этот фокусником стал. Так, ладно. Разберемся с ним с помощью лучей этих елки палочных. магии. А, а где еще один жучок кончил? Все, того что ли? Я сейчас сражаюсь с одним из жуком. А вот он. Ой. Ой, привет. Ой-ой-ой-ой. Смотри, я новый вид полета изучаю. Ну, мне повезло ой. больше. Я умею летать и без всего этого. Как и доктор Стрендж, как и все мои облики. Я, я люблю Не Мне я надоело это уже создание. Особенно... Особенно... Так. Да на месте жучок. Кстати, чтобы ну... ты понимал, мои силы хватает еще на несколько превращений, Так что эти силы я потрачу на портал, чтобы его ну, за... Раз... Ты... Я справился со своим. Ты где? Я тут со своим справляюсь. Где Но ты? еще сложнее? Где ты? Кличе, помогу тебе хоть. Вот я. Вижу. Вижу. Сейчас. Так. Я по своему... Дружок, как тебе... Как тебе, мой... елки палки Как будто что-то сломалось в вселенной... Ладно, еще раз... Магия... елки, все. О! наконец-то... Ладно, еще осталась одна штучка... Когда я вылечу из портала... Ну вот, осталось открыть портал... Жду тебя тут-то... Так, тут это... Это на башне? Да, 네, на самом верху самом верху Такс, ну... Как говорится, к новому нужно привыкать ну, Не буду да. же я как... Ну, цепляйся, паутина тупая Советовал бы я Господи, тебе... Такими темпами я... Такими темпами это так, тебе уже, так, привет, привет. Я... Я... Летаю, полетел. Что со <сосит> мной, блин, по никаким тензию. Ползи как можно быстрее. Давай быстрее, ну серьезно. Я тут уже. Почему тебе клыки? Ты что, вампир? Да, Ты... я тоже так могу маску сменить. шух, <свы> шух, шух, шух, шух, шух, шух. Я... О, это. Наверное, я вампиром стану. Но это, наверное, дополнительное. Если ты сейчас не полетели, я боюсь, скоро заклинание рассеется, и я не смогу попасть портал. Так, ты слушай, можешь вы... постепенно лазить. Могу, я лет... не могу. Ты можешь постельно лазить. Да, и я только сейчас это вспомнил. Портал не работает, случится, потому что он где заряжен, я. но я смогу его зарядить. Серьезно, ты упал? Да, я упал. Это сложно, понимаешь? Это жизнь человека. Так, наконец-то мне пришлось становиться стренджем, чтобы, чтобы, тебя сюда переместить. Серьезно, ты так долго да, собирался. Да. Но я тебе скажу, мы с тобой был бес, нужно вниз, на башню. В общем, Рался! Ты же можешь парить! Я залетел Молодец, я... Всё, я снова становлюсь этим зеленым человеком Так, ну в целом, из тебя магия слетела, пока еще энергия во мне есть, так что я смогу зарядить портал Но я хочу тебе кое-что подарить ну, точнее, ты должен кому-то подарить человеку очень сильно похожий внешности на мою. Запомни мою внешность. Если такого человека встретишь, даешь ему вот это вот. Это, вот так, вот подожди, дай я тебя сфоткаю. Так, Джарвис, фоточка. Все. Так, подожди, лучше маску снять. Джарвис, фоточка. Вс, и, на и найдёшь. А -а -а, я на фото. Так, теперь я должен открыть портал. Другое измерение. Надеюсь, то, что, по моим расчетам магическим расчетом все должно быть вот так вот И теперь... Заряд и, и... Заряд и выстрел магической инвер... Так... Нужно побольше... Я попадаю в центр там, скажи? Сейчас увидим Попадаешь Но не... ну так его не, так чуть -чуть. При... его не так легко зарядить, скажу так, все-таки не попадается, mm. что-то до конца центра. Надо немного... Побудь на середине, Понимаете, мне нужна твоя помощь, поближе. мне нужна твоя помощь, мне нужна помощь, побудь тут, встань на центр, вот здесь, встань передо мной. Мне нужно мне нужно зарядить, но для этого мне нужно, погоди, извини, извини, это случайно было. Получается. Ой, господи, еще заклоны. Только я их не вижу, но клоны. примерно скажешь, если мы, скажешь то, что когда мы попадем в центр, Так ага. ну скажи, когда мы попадем в центр. Мы стреляем, все стреляем. Вы попали, вы попали, вы попали, вы все стреляли. Он, похоже, вы заработал. Он заработал. Уходи отсюда, тебя сейчас тоже туда засосет. И по моим критическим меркам то, что я тебе хочу сказать это пока Пока Так, ну что ж Давай снимем маску перед началом и скажем пока нормально друг другу ближе mm. Есть факт, что я могу туда не попасть в ту мультивселенную Поэтому я найду другую мультивселенную и там с тобой связусь, Свяжусь Хорошо, хорошо. Так что пока. Все, до свидания. Пока. Шлем закрыли и поехали.